Друзья, идем на выборы 2018 год. Идем на выбор дальше Концерт на площади Выборов ДК Посмотрим что здесь Снежок конечно в этом году я не баловала, но вот Марс подает жару. Вот здесь на двух языках на выборы президента и на нотарственном Что у нас тут? А где выборы? Ну, друзья. Пареночка. я по моему сюда то как раз? 18 дом. Квартира 15. Здесь? Нет, у вас есть. Без... Вы прописаны по этому а, без... Да, у нас. 14-29. 29. не дали. Будьте добры, секретарю Лан с этим вопросом. Хорошо. Здравствуйте. Привет. Закончу пока, друзья.